Лето заканчивается, подходят к концу и школьные каникулы. Подготовка к новому учебному году — ответственное дело. Но для некоторых родителей это экзамен на стрессоустойчивость. Как собрать ребенка в школу, ничего не упустив? Тетради, учебники, канцелярия — и это лишь малая часть того, что нужно приобрести. Как купить все сразу и в одном месте? Решение есть! ИРСКОМ – сеть розничных магазинов, а также интернет-магазин, где вы можете приобрести все необходимые товары к школе. ИРСКОМ – все начинается с мелочей. Анимационные ролики Line and Space Современный метод продвижения бизнеса